И думал посмотреть, когда закончится музыка Но музыка не заканчивается О, Мы идем смотреть маразму Нарезчикам Кус, Ютуба, всем привет! Я сегодня буду очень тупеньким, потому что у меня челлендж День без мата, или я дарю Савку Поэтому мы сейчас идем смотреть маразма, И я буду максимально не эмоциональным Потому что я буду фильтровать, базар Ведь отдавать по 130 рублей за каждый мат Мне не хочется Вот, смотрим, школьники лутающие помойки От маразма, мне сказали, там будет Штребух А Штребух это мой друг Вот В этом видео хочу поговорить о школьниках не по помойкам по помойкам вы, наверное, увидев и услышав название этого ролика, немножечко так преодорели. И я, честно говоря, тоже. Но не пугайтесь, речь в сегодняшнем видео пойдет не о беспризорных детях, которые копаются в мусорка для того, чтобы выжить, а немножечко про <coughs> другое. Значит, это так: лазил я недавно по просторам ютубчика и наткнулся на один весьма интересный канал. Канал этот называется Штребух. Кратце, чем этот блогер занимается? Он реально с ним не знаком. Я сразу скажу, Штребух легенда. Никто не знает, не знает историю Штребуха. Что у него происходило в детстве, как он стал ютубером, вот это все. Я уже рассказывал историю про Штребуха, как, как, как я с ним взаимодействовал. Вкратце, это самый святой человек, который поднялся реально с ультра низов. Настолько... Ну, то, то, что он пережил за свою жизнь, не пережил никто. Я уверен, из вас никто вот ну, настолько, как вот Штребух не пытался выбраться в люди. А, этот человек легенда. Этот человек, который у меня вызывает исключительно уважение. Да, возможно, сейчас контент какой-то не такой, но человек он искренне такой. Вот искренне, что... Вот если вы смотрите Штребуха и слышите какие-то истории, что ой, а я в детстве вот так вот по помоечкам лазил, вот я в детстве такое кушал. Вот иногда это кажется, что шутка? Нет. Он реально, пацаны, в детстве жил по подвалам И, ну, то, что он рассказывает, короче, в видосах Шутками может показаться Это нифига не шутки Вот, Штребух Легенда Я рассказывал уже историю Блин, я могу, конечно, рассказать вкратце Кто такой Штребух для нарейщиков Мало ли, не знаете Короче, если вкратце, то... Э Штребух это человек, который когда только-только начинал канал э, В свой вести, у него видосы собирали Максимум там по-моему видос Самый популярный тогда на, на его канале был 30 тысяч просмотров, а так собирали около 5 Или типа того, может быть я уже не помню сейчас Но что-то около того, по крайней мере я с ним познакомился тогда Вот, и на какой-то стрим э, Я у него залетел, закинул по-моему 1002 рублей что ли Или около того э, И он стримил на ютубе, я написал со своего я... Когда у него только был начальный канал Я задонатил ему 2000, после этого я написал э, Ему на стриме со своего основного канала он увидел то что я блогер он со мной типа у меня га с галочкой человек написал потом он написал мне в личку или попросил чтоб я ему написал в личку не помню точно но короче мы с ним списались пообщались чуть-чуть вот это вот все я захотел ему выслать посылочку я ему собрал всякие там штуки забыл что хотел сказать. Штребуху, короче посылку отправил после этого списали с ним после этого созвонили с ним и это ту историю которую он мне рассказал я впервые плакал от чьей то истории чтобы понимали смотрел на дашу и просто со слезами когда я с ним поговорил Сип. канал это называется Штребах. кратце чем этот блогер занимается. В своих роликах он лазит по мусорным бакам своего города, и в этих баках он пытается найти что-то ценное, что впоследствии можно привести в товарный вид и за какие-никакие копейки, но продать. Смотри, вообще как новые, за рублей 150-200 точно заберут их. Штребок сейчас не занимается тем, что продает это все, он отдает все вот эти вот шмотки исключительно своему другу-помощнику, насколько я знаю, И, но ну, очевидно в какой-то момент этапа у него просто с ютуба и с рекламы гораздо больше денег начало появляться, чем с... Реально продажи вот этого всего Поэтому, э, ну сейчас, да, для вида Вот это делается, что он якобы продает все это дело Но на самом деле сейчас он это не продает Просто делает контент, но вначале он действительно выживал на вот эти вот эти на продажу всего этого дела И когда я ему собирал посылку, живя в Красноярске, я ему отправлял Он вроде бы что-то из этого продавал, как минимум, я точно знаю, что коробку из-под айфона Которую я ему отправил, он продал около 500 рублей Там еще всякие клевые пистолеты, всякие мерч я ему отправлял и подобное Короче, Штребух прям так конкретно я, я ему отправил посылочку, сейчас я кое-что вам еще покажу Очень близкие, скажем так, очень благодарные друг другу Это, если что, Штребух Могу еще раз показать фоточку одну, я ее уже показывал Это, если что, у него родилась дочка И самая первая фотография в альбоме у дочки будет именно в моей футболке это, скажем так, штребух какой в какой-то плане благодарности, я не знаю, или неблагодарности, или что-то. Короче, вот прикиньте, вот вырастет у него дочка, у него вот самая первая фотка именно вот это будет. Где Штребух, то есть отец, сидит вот в этой вот футболочке. Для меня это очень много чего значит. Штребух для меня тоже очень много чего значит. Это величайшего ума человек, и с такого говна, с которого он выбрался, никто даже близко, наверное, не переживал. Когда я слышал историю Штребуху, которую он мне рассказывал, когда мы с ним переписывались, созванились точнее, я вернулся на Дашу просто со слезами. Я никогда от истории не плакал, а это впервые было в жизни моей, когда я заплакал от чьей-то истории. Штребух легенда, если маразм будет гнать на Штребуха, я очень сильно разочаруюсь в маразме. Ну если на него как на личность будет гнать. Условно, какие-нибудь там чехлы от телефонов, колечки, цепочки, какие-то там старые наушники, джинсы, кроссовки, какую-то посуду и так далее И порой ребят получается поднимать на этом внушительные суммы В прошлых двух выпусках мы с Димой заработали 26 тысяч рублей на находках с помойки Но, разумеется, это не основной его заработок, точнее, возможно, когда-то он и был таковым Но сейчас mm -hmm. это подается больше в формате шоу, чисто ради контента И контент, начале... можно сказать... Вначале он реально зарабатывал на то, что... Ну, то есть YouTube он вообще 0 копеек получал Потом иногда запускал стримы, ему там иногда Донатили, но в целом у него реально Типа доход был вот это исключительно продажа Всякого с помоек То есть это правда, он реально зарабатывал так До ютуба он только по сути так И зарабатывал У него не было никаких других вариантов Он жил в вагончике и продавал Ш штуки, которые находил на помойке и ел с помойки и продавал вещи с помойки это все правда хорошо просматриваемого и скорее всего хорошо окупаемого и я честно говоря вообще до этого не представлял что существует подобный способ заработка нет я как бы прекрасно знал что люди порой сдают стеклотару сдают металл на металловом но о том что есть ребятки которые в мусорках находят какие-то ценные вещи и потом за какие-то чисто символические суммы их толкают я узнал впервые и ты мой дорогой подписчик тоже можешь кое-что найти что я для вас надежно припрятал ребят сейчас будет конкурс лично от меня по... 50 минут стримах уже столько рублей пипец челкени кого чего вы несете? Вы реально сейчас считаете чужие деньги, типа, ой, еба. Ё-моё. Вы реально считаете чужие деньги, типа, ой, Штребух зарабатывает там много или что? Вы серьезно? Я вам только что говорю о том, что. Это мерзко. Это, это мерзко. Вот те, кто пишут что-то там про деньги, чужие, это просто мерзотнейший поступок. Штребух э -э заслужил того, что он сейчас зарабатывает. Тяжело общаться без матов и тяжело терять 130 рублей на своих же стримах. Поэтому не проматывайте. Итак, ребят, условия конкурса, немало мало того, что просты. ЧЕГО? ЧЕГО? Серьезно? С лицом? Вот прям так? Приятно познакомиться, Данил. Ты, <смех> ну и довольно интересный. Вы должны зайти в замечательную игру Grand Mobile именно на шестой сервер и найти там одну пасхалку, а именно вот это вот слово. Ан... А зачем и очки и маска? Я я подозреваю, что в ТЗ рекламы было сказано, что типа нужно с лицом. Просто я не вижу еще, ну а, а зачем? А зачем было тут резко вот так вот вставлять себя? Оно может быть спрятано абсолютно везде. Где-нибудь в подъезде, где-нибудь в деревенском домике, где-нибудь в лесу и так далее. Просто оно может быть абсолютно где угодно. Поэтому он при... скрывает лицо да в гении или чё? В гении или как? Я вообще в принципе про то, что он снимается с камеры. Что за гении в чате? Я просто не могу, то, то у вас штребу зарабатывает за 50 минут 100 тысяч, когда я вообще говорил о начале его ютуба, то здесь он, видите ли, скрывает лицо, когда снимает себя на вебку, я об этом этому удивляюсь, просто чат гениев, я не знаю, вот определенные личности я смотрю, это прям, я не знаю, вы сверхлюди. Придется хорошенько поискать Дальше, если вы это слово нашли, вы делаете скриншот экрана, а также делаете скриншот карты Обмануть меня не получится, потому что я знаю, где эта пасхалка находится Дальше, эти два скриншота вы скидываете мне в предложку в Телеграме Там прям в закрепленном сообщении будет вот предложка И тот, кто первый найдет эту пасхалку и скинет Я, этот... кстати, себе тоже хочу бота-предложку в Телеграм Без шуток если кто-то разбирается, как это, как это установить, как сделать себе бота-предложку в телегу, напишите мне, пожалуйста. Хочу сделать вот эту тему. Рик, это спасибо за. Короче, рейд. если кто-то умеет делать предложку, напишите мне, пожалуйста. Я, я хочу себе сделать. Кто мне написал? По собирательству с мусора. Думаю, ни для кого из вас не секрет, что люди порой выбрасывают на помойку не только какие-то протухшие помидоры, бумажку из-под сниперса, но и порой более ценные вещи, которые людям попросту не нужны. Один мой давний знакомый, например, живет сейчас в Германии, и он мне рассказывает такие истории, что у них в стране на мусорах, например, спокойно можно найти ноутбуки, телевизоры, причем не обязательно какие-то испорченные или вообще не работающие, а вполне себе работают технику то есть например человек что самое дорогое вы выкидывали в помойку без шуток вот без приколов я вот сейчас пытаюсь вспомнить я выкидывал девайсы типа знаете вот эти вот за 700 рублей там Dex, деэкспо... вот эти вот игровые не набора как короче были короче вот такие вот девайсы которые в игровых наборах готовых и вот они прям очень плохие были там по 700 рублей или около того и я вот эту тему просто брал и Потому что их вообще некуда было отдать Я, я обычно пытаюсь пристроить кому-то, подарить, отдать Вообще никому Даже эти, э, всякие Люди, которые приходили там в квартире что-то починить э, Совета, там не знаю, потек кран Ты вызвал сантехника, предлагаю А вам не нужны случаи? Или курьер? Никому не нужны, вообще пытался отдавать Айфон 5s, капец, ты богатый Мониторы, види ну, видимо, сломанный. Я говорю про рабочие то, чем вот в теории можно было пользоваться. купил себе новый ноутбук, а старый он просто выбрасывает за ненадобностью. У нас в России, конечно, работающий RTX 3080 ты на помойке не найдешь, но какие-то другие ценные вещички, которые рублей за 100-200 за можно продать вполне себе. А Че это за бред, Маразм? Ну типа там выкидывают, а у нас не выкидывают, или что? Это, это, это знаешь, я не знаю, посмотрит ли Маразм эту нарезку, потому что, как я понимаю, он достаточно много нарезок с собой смотрит у меня. Маразм, если ты меня слышишь, ну господи, ну это так неприятно слышать то, что вот в России как будто хуже. Вот смотрите, это, ну, я понимаю, ты не это э, говорил, но это звучит так, как будто, вот, посмотрите, в Германии лучше, потому что там люди богатые, могут себе позволить макбуки выкидывать. А в России, как бы, ну, ты 30-90 не найдешь. Ну, зачем этот пример с Германией? Это просто выглядит так, как будто Россия хуже. Я не знаю, за что? За что? Это так выглядит просто. Вот то, что я тонко ничего услышал. То есть у меня, например, было несколько раз такое, что я выбрасывал свои старые наушники, которые, конечно, можно было починить, но так как я уже купил себе новые, так как те наушники Ля, не устаревшие, наушники. с тем, чтобы за тысячу рублей продавать сломанные наушники на Авито мне как не особо и хотелось, и поэтому я их просто отправил в мусорку. Также я очень часто выкидывал какие-то старые чехлы от айфона, просто за ненадобностью, потому что купил новый. Но вот как оказалось, предприимчивые ребятки вполне mm -hmm. себе могут этим воспользоваться. И, разумеется, вслед за блогером Штребухом, который снимает подобный контент... Что ты за звуки? Исключительно бля? ради контента, который порой мне интерес. Я, побо... я испугался! Я подумал, у меня наушники сломались, или типа того. Еще раз послушайте внимательно. Фона. Просто за ненадобностью, потому что купил новый. Но вот как оказалось, предприимчивые ребятки вполне себе могут этим воспользоваться. И разумеется, вслед за блогером Штребухом, который снимает подобный контент исключительно ради контента. Зачем это было вставлено? Я испугался. Что это? К чему это было? Что это? Так, пор... Звук старых телефонов, а к чему он тут? Порой мне интересно посмотреть, хоть я подобно не побоюсь от а хаосные особо люблю. Ну, блин, вы знаете, все равно бывает интересно, вот сколько человек может заработать и так вот, за этим блогерам, которые я ни в коем случае ничем не обвиняю, потому что я вообще довольно поверхностно знаком с его контентом, расплодилось огромное количество школьников, которые побежали ковыряться по помойкам своего города, в надежде отыскать там что-то ценное по перепродать. Вот, например, фрагменты из видоса, правда, снят, он не в России. Это еще штребу. Ой, чу ты, маразм. Опять же, если смотришь, я тебе больше скажу: стримеры даже на такое пошли. Этот, как его Мухаджан или как там его зовут? Тут я помню. Я уверен, вы точно знаете еще стримеров, которые также по помойкам начали шариться после штребуха. Тоже такой контент отдельно был, даже какой-то что-то типа хайп такого было типа кто больше найдет контента в помойках вот Такого много было. И стримеры это начинали. И буду честен, я даже потом, ну как только познакомился со Штребухом, шел по Красноярску и такой, ну ка, а что там в помоечке лежит? Но не то чтобы в ней лазило просто было интересно посмотреть, что там внутри. Си. Как школьник нашел на помойке компрессор за 1200 долларов. И в принципе школьников, которые чем-то подобным занимаются, понять можно, так как если не говорить про какие-то крупные города, глупенькие даже у взрослых денег не хватает. А уж это весело, но можно всякие спидозные иглы себе в руку вонзить, как бы держу в курсе. Унику для того, чтобы найти какую-либо подработку, нужно реально постараться обладать какими-либо. Связями. И поэтому в регионах школьники зарабатывают как только возможно. Да и в принципе не только в регионах. Потому что школьнику, как вы знаете, денег никогда не хватает. А когда есть такой простой способ золотать какие-никакие бабки, ну грубо говоря, 200-300 рублей, то грех таким способом не воспользоваться. Но проблема заключается в следующем. Не всегда то, что ты нашел, получается выгодно сбагрить. А порой не только выгодно, а в принципе сбагрить не получается. Ну, допустим, ты не приведи Господь нашел на помойке какие-то джинсы, ты их дома постирал, привел в какой-никакой товарный вид, загружаешь джинсы. объявление на... Кто вообще кто покупает джинсы на авито? Как можно вообще... Я честно, искренне не понимаю, как можно купить себе чужую шмотку. Ношеную. Какой смысл покупать шмотки чужие? Объясните мне, пожалуйста. Вот, ну, не то, что смысл. Может быть, кто-то сэкономит, но серьезно, Одежда дорого стоит. Если тебе нужно вот именно одеться, не какой-то рарный артефакт на себя напялить, а вот просто одеться. Ну, сходи ты в секонд-хенд. Там, как бы, ну, обработают одежду от всего вот этого Вот. Или, не знаю, сходи в какие-нибудь смешные цены, купи себе футболку за 100 рублей Куча есть мест, где купить очень дешевую одежду Но кто-то покупает на Авито Кто-то продает одежду на Авито А в чем смысл? Кто-то кто из вас покупал одежду на Авито? по-моему, полнейший бред Бывушную одежду покупать это мерзко. Я не знаю, я, я не брезгливый. Вот знаете, э, есть вот брезгливые люди, которые вот что-то чужое. Я вообще не брезглив в плане еды, наверное. Ну, то есть вот пьет мой корж с бутылки, дает мне бутылку. Я спокойно выпью, вообще носиком не дрыгну. Откусил кто-нибудь, ну, опять же, мой знакомый или друг бургер какой-нибудь. Да, я тоже откушу по кайфу. Вообще даже ни о чем не подумаю. Или это, ну, короче, все, что с едой связано, вообще пофигу. Обнимашки там еще какие-нибудь. Ну, короче, вот в таком плане. А вот пользоваться чьими-то вещами или использовать чьи-то комплектующие или эти девайсы, я не знаю почему. Вот именно обладать какой-то техникой или вещью я почему-то не могу, чужой. Вообще, вот, ну прям, прям категорически мне плохо от этого. Я не ощущаю эту вещь своей. То есть, это даже не брезгливость, а больше ощущение бушности какой-то вот... Э -э, вот такое вот, не очень прикольное. Короче, я не брезгливый, но нормально. И но прикол в том, что там такие объявления с джинсами, условно по 100 рублей, могут висеть по месяцу и больше, пока на них да. кто-нибудь наткнется. И сейчас я вам привожу фрагмент из переписки а с моим подписчиком, который давно уже в этой теме, и который рассказал мне несколько интересных подробностей. Смотри, тема такая. На авито пара вещи, которые мы находим, продавать неудобно. Очень много объявлений висит по долгу. На каких-нибудь местных броховках, я сам из Уфы тоже не всегда берут, либо берут за копейки. 20-30 рублей нам предлагали за джинсы, причем мы их отсировали. Шмотки и какую-то посуду мы обычно отдаем местным гастарбайтерам Они, допустим, за набор тарелок соточку нам отвалили на той неделе. Шмотки тоже активно скупают. У нас есть один знакомый, Бек, киргиз, Спрашивает у своих, кому что нужно, и покупает. Но, разумеется, мы вещи какой какой приемлемый вид приводим, чтобы. Не выглядело, как будто мы их только в мусорке откопали. Сломанную технику, кстати, можно в скупку сдавать за один ноут, вроде два косаря нам дали. Повезло месяц назад. Вообще нашли ноут самсунка. Он рабочий оказался. Просто с треснутым экраном. Кстати, коньки недавно нашли прям новые из-за два косаря толкнули. Еще прикол такой есть. Многие люди делают выносы своих старых шмоток. Ну, то есть просто в пакетах кидают, а оставляют на вавки. Типа лайфку вот и заберут. Ну, мы и забираем. Кстати, с этой темой вот прям вообще Жиза. Когда у меня дома накапливалось огромное количество старых шмоток, я их по-хорошему пытался, конечно, отвозить в один благотворительный фонд Но когда до туда мне было далеко, я просто пакет с ними оставлял где-то на вавке. У нас, в принципе, дворники, то есть, какие-нибудь там киргиза, таджики, узбеки, они спокойные эти вещи забирают. Я, кстати, в принципе, мы когда выкидываем. Стараемся, по крайней мере, когда выкидываем. И вот понимаешь, типа, обувь. Да, она уже протертая, но мало ли кому-то надо. Я не выкидываю прям мусорку, я возле мусорки ставлю. Но ну, по крайней мере... Э... <кх> Где я живу сейчас? Сейчас это можно сделать, но ну, вот на прошлой хате, допустим, тоже можно было. А вот на первой хате... Короче, я всегда стараюсь что-то ставить вот такой вот из одежды. Только в одной квартире в Красноярске такое не получалось, потому что там мусорка была прям в, в доме. То есть, ну, не помойка на улице, а внутри дома. Только в Красноярске я таким не занимался. А так я вот всегда, если там, допустим, какие-нибудь обувь есть, или, может быть, футболка, типа, да, у нее дырочка, но, блин, можно рядом там положить, мало ли кому-то пригодится. Я вам даже больше скажу, пригождается. То есть, даже мы как-то экспериментировали, корпус выставлял вот очень старенький для компьютера мы прям экспериментировали вот выкидываешь Потом ты, получается, еще раз в этот же день идешь выкидывать что-то, или просто, ну, по приколу, вот решил пройтись, посмотреть, как бы мусорку никто не выкидывал, вот именно, не опустошал, бачок не приезжала машинка. А шмоточки твои нету, значит, ее кто-то забрал, значит, она кому-то пригодилась. Вот, поэтому вы тоже, вот, ребят, если у вас есть что-то ненужное, и вы это как бы в пакет, и выкинуть мусорку, положите рядом с помойкой кому-то, да пригодится. Вот есть люди, которым пригождается. Я не знаю, что это за люди, насколько у них бедственное положение. Но если они собирают даже, не знаю, дрявые кроссовки или футболки с дырками, наверное, все-таки лучше выставлять, раз им нужнее. Потом какой нибудь еще был вопрос интересно задать моему подписчику? О, кстати, насчет вейпов. Я вейп выкидывал. Я вейп прям выкидывал. Когда бросал парить, я выкинул а, пасита второй на помойку. Я понимаю, я мог его продать, но мне тогда, мне тогда а, не было его кому-то отдать, а продавать это как бы адрес полить и в принципе ради что, тысячи или сколько он там стоит. А с подписчиками, скорее всего, видится Мне поймите, мне, как ютуберу, тяжело что-то продавать в интернете. Вот. Поэтому, поэтому, как бы, я его просто положил рядом с помойкой, его сразу же собрали. Прям сразу же. Буквально мы даже тогда через полчаса да, пошли. То есть мы его выкинули, этот вейп положили возле помойки. Прошлись до магазина, вернулись обратно, посмотрели, вейпа нет. Как бы да. Подписчику, это касательно вейпов одноразок. Ведь однажды в ролике Штребуху я увидел один момент, где он рядом со школой нашел целую коробку работающих одноразок, которые вроде как отобрала учительников учительница, и выкинула их на помойку. Тут на всякий случай. Я котик. Осуждаю, осуждаю училку. Это как так выкинуть одноразки? Это покушение на имущество чужое. Она просто деньги взяла, у людей украла. Че, офигелась что ли? Корически осуждаю употребление выбов одноразовых электронных сигарет среди несовершеннолетних. Ну, в общем, я своего подписчика спросил. А может быть, уже жена Твиче тогда сразу уже, уже готов. Уже вот и лицо показал почти. Вот, уже осуждать научился. Мы ждем тебя на Твиче. Маразм, если смотришь нарезку, я зову тебя на интервью со мной. На Твич. Вот, будет круто. Я по кайфу посидим, пиво попьем и позадаем друг другу вопросики. По помемкаем, по мемкам, Вот, ждем. Чат вы ждете? Маразма У меня на стриме интервью. Я жду маразму на Твиче у себя интервью. Вот, видишь, как чат хочет тебя увидеть. Я не знаю, услышит даже это он или нет, но если услышит, видишь, как чат хочет тебя. Мы тебя тут уже полюбили спустя время. Вначале вот у нас как-то не заладилось, а потом туда-сюда, и вообще пипец, интересно все. Ты там по вейпам и одноразкам? И приносят ли они вообще профиль? Он мне ответил. Ну слушай, не всегда. Ты же знаешь, шашки на 1200 тяг вот эти вот тоненькие, которые работают без подзарядки. Я вспомнил, про что он говорит. Да, действительно, я такие раньше парил. И я знаю, что их как-то можно подзаряжать, но я этим никогда не занимался. Мне как-то финансы позволяли просто пойти и купить новую. Так вот, их взрослые люди многие выкидывают, как те кончаются. Но их по факту можно разбирать и подзаряжать. Мы раньше пытались такие зарядить, и в школе по 300 рублей толкать за штуку каким-то <coughs> осуждаем. Покупали? А Штребух их, по-моему, по 50 рублей продает кому-то. То есть э, там есть какие-то люди, которые скупают э, корпуса от этих одноразок. Или, или аккумуляторы, или корпуса, или что они там скупают, я не знаю Ну короче, кто-то скупает одноразки по 50 рублей, по 20-30, разве? Нет, это он чулки продает по 20 рублей, одноразки по 50 он продает, по-моему Не, по-моему, те, которые не заряжаются, одноразки, вот именно одноразки, то за 30 А те, которые с подзарядкой, то есть с USB или Type-C разъемом по 50, вроде бы ну, короче, он продает их. И прикиньте, он находит прям коробки. То есть он, он может найти вот такую коробку и там по 50, э, ну, даже есть вот по 20-30 рублей, 25 вот возьмем. Но в этой коробке может лежать вот 25 умножить, допустим, на 30 одноразочек. 750 рублей. Но там их явно больше он находит в видосах. Это типа нормально. То есть, если вот так вот будете идти, увидите одноразок, можно взять чисто по приколу. Может найдете, кому толкануть их? но это рисково, так как потом мамка этого шкильника спалит, а он скажет, что у меня купил и мне капец. У я не сам несовершеннолетний, но мне проблемы не нужны такие. И тут мне стало интересно задать ему последний вопрос, сколько у него получается делать таким образом. Да, на самом деле не так много, как хотелось бы. Мы не на постоянке таким занимаемся, тем более сейчас учеба. Летом рекорд был 20 штук за месяц, могли бы и больше, но было впадло. Для школьника сам понимаешь, деньги все равно космические. Сейчас в среднем два-три куска в неделю бывает, чуть больше или чуть меньше. Приходится еще просто делить с пацанами, так что мне порой тоже не вся сумма на руку перепадает. Что ж, ребят, что тут хочу сказать? На самом деле было реально месяц. интересно узнать про такой вот необычный способ заработка у школьников. А если вы меня спросите, какой я мог... Маразм, я тебе точно скажу это это очень мало если короче блин ну как тут вот мотать время с пять моразы мог ну, если бы как-то получилось, я бы вообще их бы как бы связал, и Штребух бы рассказал вообще маразму, чё да как кого. М м Здесь могла бы получиться очень, очень хайповая и интересная коллаба, потому что Штребух не откажет точно. Это очень хороший человек, он прям вообще солнышко заинько. Штребух бы тебе маразм точно не отказал, я бы мог вас связать потому Ну и это вообще хайп, а не ролик бы получился. Вот он бы тебе со своей колокольни рассказал, сколько у него получалось зарабатывать. Прям 8 бы записал или типа того. Ой-ой-ой, интересно получилось бы. могу вам дать совет. То есть вообще стоит этим заниматься или не стоит? Ну, толкать одноразки несовершеннолетним точно не стоит, я вам так скажу. За это я своего подписчика осуждаю. Хотя он вроде сказал, что подобным уже не занимается. ну мое мнение тебя... здесь такое. Ты подписчика какого-то одного нашел сделал из этого вывода вывод. но там на самом деле чуть чуть серьезнее я, я как истинный фанат штребуха который с ним лично общался могу сказать там продаются коробки от айфона по 500 рублей там продается техника быушная которая также сливается на авито на запчасти просто пачками не знаю телефоны там не телефоны там очень сильно медяшка еще ценится вот выкидывают чайник какой-нибудь ты чайник не продаешь ты отрываешь провод и медяшку потом сдаешь те школьники которые ты нашел 2-3 тысячи это вообще фигня. Это, это, это, ну, не столько. Можно заработать на этом гораздо больше. Ну, не 2-3 тысячи точно. Ой, а пока это чисто подростковые былоство на карманные расходы, ну почему бы и нет? Мы в детстве точно так же. И сдавали бутылки, издавали сдавали металл, да и в принципе много чего делали, чтобы какие-никакие копейки нам перепали. И если... Я, кстати, никогда не сдавал ни бутылки, ни металл. Никогда. я, я все, все мои доходы детские были сразу в интернете. Не нарушает закона, то ничего плохого в этом я не вижу. Но даже если у вас и получается делать на этом какие-то большие деньги, то ни в коем случае не вздумайте забивать на учебу. Так как повторюсь, подобный способ заработка это исключительно подростковое баловство. Пока вы шкельники, вам нужны какие-нибудь какие деньги. Всяко даже такой способ заработка будет гораздо а, В итоге, что стал миллионером. Собирал штуки с помоек более эффективно. Чем вы будете играть? В казино и подсаживаться на удоманию. Миша Громов, например, снял очень интересный фильм. Ой, а понятно, понятно, понятно, А, больно, больно. Ну, видос, вот, опять же, если маразм посмотрит, ни о чем. Честно, ни о чем. Тут можно было, чуть, ну, ни одного подписчика попросить, а как-то, ну, Я бы тебе больше рассказал. Со Штребуха мог бы связать. Ты мог сам Штребуху написать. Он, парень, очень хороший бы ответил тебе процентов. Такой бы вообще... Восик бы я записал. Это вообще хайпуля бы получилось. Короче... Да, я, я вообще ничего нового не узнал Я от Штребуха гораздо больше вот про эти Сдачи, это прибыльнее дело, чем он вот сказал Об этом маразм, честно